Стала дождькой, с ней уже очень сложно было объяснить, что она должна верить. Она уже психологически перелом она должна верить в себя и должна принимать лекарства и лечение. Она не хотела это от все, от отказ... отказ... она отказала от всего вот этого. Я где-то один раз у нее был 3-4 часов, я и ее родственники тоже через дверь